Ну вот, разобрал я лебедку. Значит, что мы здесь видим? А то, что здесь нормально так живет вода. И то, что лебедки стоит обслуживать. И этот хваленный вар, на самом деле, он очень хорошо пропускает воду. И все-таки здесь нужно набивать смазки. Эта страна здесь выглядит чуть получше. Но в целом все равно все это дело надо будет промыть набить смазочки хорошенечко. При том, что перед зимой это обязательно нужно делать. Поскольку, сами понимаете, провалить день полет, решить воспользоваться лебедкой. А у вас вода, которая здесь есть, кристаллизуется. И она просто не сможет провернуть ее. И мотор ваш сгорит. Поэтому в этом случае рекомендую все-таки это делать раз в сезон. Да, это геморроина, Да, это не хочется, но это нужно делать. Так что, ребята, всем удачи. Покажу результат в следующем кадре. Ну, вот, в принципе, все мы почистили, разобрали. Фактически здесь прям был вообще трешняк. Сейчас я вот дочищу здесь. Ну и вот, в принципе, остальные все шестеренки, которые были в таком они состоянии сейчас, были прям совсем таком, назовем не но на грани. Какие-то элементы остались, но они все вращаются теперь без проблем, без закусываний. То есть первый признак, что надо в шестеренку лезть, э, в лебедку, Господи, это нужно, э, значит, соответственно, услышите хруст, так называемый хрустик, присматывание или разматывание лебедкой, значит, первый признак того, что вам нужно уже туда залазить. А вообще перед зимой в обязательном порядке все это нужно будет делать. Зуби все целые, в этом плане все хорошо. Смазочки на объем, в принципе, будет все работать, крутиться без проблем. Вот такой вот. Соответственно, барабан был в ржавой троса. Трос он в таком состоянии, весь ржавый, стальной, весь полуоблупившийся. Поэтому надо будет заменить его на синтетику. Он уже синтетику принес. Чтобы руки не накалывать. Ну и соответственно весь так вот его шлифанул. А дальше он так-то уже. Ну, так чисто просто эстетически внешний вид. В принципе, этого можно было не делать. И это никак не влияет на алюминику. но все. Будем производить сборку.